Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Мне пришла посылка с одного из сайтов натуральной косметики. Я вам хочу показать содержимое данной посылки. Первое, что мне попадается, это вот такой натуральный кондиционер для волос в виде орешка, который я попробую, понравится мне или нет, я скажу обязательно. Также здесь были палочки для чистки зубов. Ранее с таким не сталкивалась, выскажу свое мнение. Еще один кондиционер для волос, ампу в виде орешков. Мыльные орехи, это мочалочка, которую можно на тело, попробуем. Также здесь было масло органы, которое я уже попробовала, мне понравилось. Аромат такой достаточно приятный. Минеральный дезодорант. Насалкиваюсь ранее с таким наборчик мыльные орехи и также здесь еще мешочек для того, чтобы туда складывать мыльные орехи и мыть лицо и волосы, вот такой мешочек, и вот такой большой пакетик мыльных орехов, достаточно надолго хватит, еще здесь было какая натуральный кондиционер для волос в виде порошка ускоряющий рост волос, также хна нейтральный оттенок для лечения волос еще был один шампунчик для волос тоже в виде порошка все покладу, и покажу вам потом понравилось или нет и натуральный бальзам для волос А тоже в виде порошочка, который нужно разводить водой на волосах 15 минут и потом смывать вот такая вот в этот раз была посылочка если вам понравилось мое видео ставьте пальчик вверх а также подписывайтесь на мой канал спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч всем пока